всем привет мы тут продолжаем наше приключение этим вечером и что у нас что нам надо делать так а у меня вопрос а мы были у того камня знаний ну-ка сбегаем туда и посмотрим чем мы будем выдвигаться мы пока делаем видео а стримы мы пока не делаем так чаще то делаем чаще пока именно видео но это не значит что стримов не будет по, по этой игре ну пока что не будет о действительно камень знаний мы с ним не взаимодействуем. Мы изучили новое слово языке Корвокс. Вот такая вот анимация. Как вам? Хотите, можете сказать. Потом в комментариях. Ну а мы идем к нашему любимому звездолету. Он пока единственный у нас есть. И другого у нас пока нету. Итак. Толпу Чазарный. Э -э -э -э ну что ж, выдвигаемся. Ищем ответы среди звезд. Как нам говорят. Евклидова галактика. Это наше открытие. стука Название системы. Вот. Проверьте систему управления и реактивной тяги. Дальше проверяем, как работает импульсный двигатель. Выходим. Мы совершили выход на орбиту. Приходящее сообщение. Отвечаем. входящие сообщение. Пожалуйста, назови себя. Я представимся. Ты не в одиночестве. Следуй за. Трансляция прервалась так же неожиданно, как и началась. Последний фрагмент сигнала похож на координаты планеты. Э координаты на экран получены навигационные данные и так похоже это находится на этой планете импульсный двигатель сократит нам время прибытия до 3 секунд ну, или до пары секунд. Смотрите, как оно. О -о -о. приземляемся. Как быстро, как резко. Выходим. Угу. Там у нас я что-то видел. Подождите-ка. А, вот оно. Я сначала предлагаю сходить туда. Так. Прежде чем мы будем искать, где находится источник сигнала, мы сначала сходим к тому монументу. Так, они нам известны так мы близко вот оно так так так а мне интересно едкая планета сначала я сбегаю к этому огромному растению можем ли мы хотя бы просканировать его вот что я хочу Узнать. Так, мы достаточно близко. Нет, пох похоже ничего. Значит, оно декоративное. Побежали, побежали, пока мы еще не устали. Вот так. Вот и наш монумент. Итак, начинаем осмотр местной достопримечательности. Кажется, нужно с этой стороны подойти. Еще одно слово из языка куроксов изучено. Еще одно. Пока мы изучаем простые слова. Завершён важный этап путешествия. Начинающий вручу на слов 5. Итак, продолжаем. Еще одно слово. Изучено. А теперь главное событие. Это у нас монолит корваксов. Мы пока ничего не понимаем, что сказано, я чувствую слабой, словно кто-то вторгается в мой разум. А кожа появляется в алдери, они растут и пуфуются. Я чувствую, как мой путь изнутри разрывает тысячи крохотных игл. Вдруг я вижу, как металлические пауки, возможно, стражи, поднимаются по моему телу и забираются под шлем. Неужели это все происходит на самом деле? Этого не может быть. Я начинаю кричать. Ждать. Галлюцинация исчезает. Это было какое-то испытание, мне удалось его пройти. Передо мной появляется награда. Мы получили суперразы от вас. И также мы что-то еще получили. Можем ли мы сделать хроматический металл? А нет. Нам нужен будет еще. И также нам нужно будет где-то продать э, наш товар. То есть. А, подождите. У нас есть ржавчина и живая слизь, и мы можем ее переработать. Так что я предлагаю вот что сделать. Сейчас мы это сделаем. Ставим углерод. И сейчас.. А, что можно. А, намагниченный ферет. Давайте получим его. Хотя бы... Да, хотя можно весь. Пускай будет. Прежде чем мы отправимся дальше. Все, Получили. А во что нужно преобразовать углерод? Сжатый углерод. Но давайте мы... Что-нибудь другое Во что можно натрий а нитрат натрия Например, мы э, сколько мы ну, ну, не будем все я подумал не будем кислород а углерод можно так гидроген а, нельзя жатый углерод обратно можно обратить ржавчина вот фиолитная пыль Получаем из нее феритную пыль. То есть мы вернулись на ту же планету, но высадились уже в другом месте. как и вы можете видеть. Готово. Феоритная пыль. Дальше. Феоритная пыль мы преобразовываем в чистый февриль. Один к одному. И даже еще быстрее, чем мы получили ферритную пыль из ржавчины. Готово. итак что мы делаем дальше живая слизь получаем из нее быстро нарастающую массу Итак, мы получили быстро нарастающую массу дальше что можно получить из кобальта ионизированный кобальт получаем то есть я провожу такую э, переработку и очистку вот теперь дальше а обратно в кобальт его можно но мы не будем дальше смотрим что можно получить из серебра а ничего кстати, оно нужно будет для другой цели. А, натрий можно получить. Ну, пока что я... Для чего я не использую, в принципе, можно переработать в натрий. И так как у нас натрия предостаточно, мы получим нитрат натрия. Хоть немного. Вот. Вот. Нитрат натрия получен. Дальше. Нефритовый горох. Ничего нельзя из него сделать. Получите. Некорвукский скафандр его можно подарить будет. Третий. Третий можно получить гидроген, но мы не будем. Так, нарастающая масса. Из него мы получаем скопление на нанитов. Пять к одному. Готово. Все. Итак. То есть мы получили немного нанитов. Для хроматического металла что нам надо? А, нам надо, например, медь будет. Ну ладно. Мы потом. А, там стражи есть. Так. Идем. Так. Идем в этом направлении. Пока что. Теперь смотрим. Все верно, идем дальше. Обнаружена новая местность. Так, все верно, идем дальше. Так, давайте-ка посмотрим. А там, кстати, есть неизвестное здание. Давайте-ка мы туда сначала сходим заодно. Небольшие посещение некоторых стране не помешает в качестве исследования даже планеты вот так приходится вилять много. так мы конечно же отклонились от курса Ну ничего так мы вернемся Видите, мы не можем сквозь существо пройти. Мы за него цепляемся, как за препятствие. Вот. Бежим, бежим и еще раз бежим. И вот наше строение. Он уже нам на виду. Мы его видим. Мы устали. Сейчас мы передохнем и можем устроить... Пробежку снова, вот. Так, а эти существа нам известно, а где они? Так, да. Мы прибыли. Мы нашли снаряды теперь сохраняемся и наносим на карту И мы получаем навигационные данные и на нет и а похоже это заброшенное здание а. Мы уже знаем, что будет, э, если мы вскроем эти яйца. Так. Вот такое проведем исследование. Что у нас здесь есть? терминал пока не будем трогать сначала посмотрим что мы можем тут найти читаем энциклопедию, изучаем новое слово из э, языка доминирующей расы теперь мы стали учениками мы выучили 8 слов забытый терминал забираем. Пользователь определен, терминал активирован, открытие журнал данных для анализа. Будто рано на теле мира, алая, с рваными краями. Не... Словно нечто живое выдрали с мясом, нужно было пройти мимо. Будь у меня возможность вдохнуть воздух этой планеты, он бы наверняка аж сочился инопланетным злобонием, но для моего любопытства это была лишь ничтожная помеха. Может оно мертво, если бы его поверхность оказалась влажной и упругой? а после прикосновения существо обрело недвижность и медленно поползал прочь, перебирая жгутиками. Не нужно было его трогать. Анализируем журнал данных. В глубинах журнала данных давным-давно погибшего странника обнаруживается закодированная информация. Здесь оставили что-то, что должно помочь мне в моих странствиях. А, мы находим наниты. Теперь мы можем уходить отсюда. Теперь идем к цели. Уже ночь. Идем в этом направлении. Тут у нас патрулируют стражи. Они нам сейчас не представляют никакой опасности. идем сюда ну или скатываемся нет забираем тоже ну, близко а все же нас кто-то зацепил ну ладно немножечко поцарапал щиты это похоже здесь Подтверждение сигнала. Вот, мы прибыли. Платформа Ионак. Так, получены навигационные данные. Прошли 8000 элементов. Горящая проводка аппарата вызывает появление сигнала, который транслируется в пустоту. Кто бы не оставил это сообщение, его давно здесь нет. Проводим расшифровку сигнала. Где шифровка? Запись. Нет топлива. Не удалось долететь до станции. Уровень защиты от вредных факторов почти на нуле. Выхода нет. Придется под землю. Развернул компьютер базой. Помимо записи журнала сигнал содержит планы создания компьютера базы и ландшафтного манипулятора. Возможно, мне повезет. В компьютере базы я найду сведения об авторе этих сообщений. Получаем чертежи. Мы получили чертеж компьютера базы. И также чертеж ландшафтного манипулятора. Так. Нам предлагают добыть медь, чтобы создать компьютер-базы, но мы не будем спешить его строить. Так. Ландшафтный манипулятор, да? Хорошо, ставим возможно мы даже сможем его сделать но нам нужен дигидроген ищем дигидроген поблизости по-любому где-то тут и есть Сколько мы его видели уже? Нашли. Вот для чего нужен сканер. Работал, кстати. Только этого не хватало. Я думал, сейчас нападет на нас. Короче, подождем, когда страж уйдет. А может нам даже и хватит дигидрогена. Хотя подождите зачем нам дикий дрогенный гель если нам надо сделать углеродные трубки ладно я может забыл для чего он надо все мы сделали ваншафтный манипулятор теперь э -э -э -э но нам все равно нужно быть например медь так ладно Так, что мы делаем дальше? Посмотрим-ка, у нас другой миссии нету. Ладно, ладно. А подождите, посмотрим открытие. Сколько мы еще получили немного то Так. Хорошо, посмотрим, что у нас тут есть. Мы нашли залежи меди и аммиака. Ну, тогда отправляемся к залежам Менди, но И добудем их полностью излишки останутся на то или иное, но мы не будем пока спешить строить базу как я вам уже сказал я хочу просто на более благоприятной планете, хотя нам без разницы по большому счету, где ее ставить, хоть на такой едкой планете. Сейчас передохнем и продолжим наш марафонский бег. С стражами надо быть осторожным, они могут не э, разозлиться, так сказать, что я, например, добываю в меди даже, или, например, вот это, если вот, напустил, добудем, вот, вот это мы полностью выкопали, и если тут рядом страж, что нам показывает, он может э, агрессивно на это отреагировать и появятся еще стражи, будут с нами сражаться. Конечно, если мы их уничтожим. Появятся еще стражи тут. Посильнее, если, конечно же, они нас не потеряют. Нас нет спаса Получаем знания. И узнаем еще одно слово с их языка. А вот, кстати, и медь. Ну что, начинаем. Добывать медь. Можем всю добыть. Вот таким способом. Вот. Хотя мы возьмем и силикатный порошок. Ну ничего. Его тоже можно применить что так что тут у нас еще осталось похоже что все так так так ну а теперь мы можем его использовать и переработать конечно же мы это и сделаем Сейчас займемся снова переработкой. Ну, вы же понимаете, такое дело. Итак, итак, итак. Дигидроген... А, можно дигидрогенный ген его переработать. Но не будем. Так. Что мы сейчас будем делать? Давайте используем оседающую массу и получим вязкие жидкости. Конечно же мы подождем и понаблюдаем вот таким образом за процессом переработки, очистки. Один к одному. Готово. Продолжаем. Получаем живую слизь. получили живую слизь. Сейчас получаем быстро нарастающую массу. И мы получим еще наниты. Ква получим еще кластера скопления на нитов. Вот таким образом из слизи в итоге мы можем получать скопление на нитов. То есть не все, а я прежде продавал. Можно и не продавать, а вот так перерабатывать. Готово. Сейчас получаем скопление на нито. Все, продолжаем дальше. Ага. Так. Из ржавчины мы получаем передную пыль. у нас закончилось топливо, заправляем дальше и продолжаем. Готово. Силикатный порошок превращаем в стекло. А, да, вот мы получили стекло. Так. Дальше. Обрабатываем медь и получаем из нее хроматический металл. Два к одному. топа романтический металл у нас а что из него а из него уже ничего нельзя и еще у нас осталось что мы можем обработать ферритный пыль получив из нее чистый феррит причем довольно быстро меньше чем за полминуты но ну, около полминуты чистый феррит у нас его уже сколько намагниченный феррит например э, давайте мы 100 возьмем отсюда чтобы получить только 100 вот. плюс 100 намагниченного феррита вон готово все что у нас получается а из натрия можно половину нитрата натрия сейчас такая вот обработка у нас. Правда, это будет довольно долго. Поэтому не будем в этот раз это делать. Посмотрели мы, сколько это у нас времени займет. Э -э так. Что еще такое? Ну, в принципе, на этом все. Э -э и на этом мы заканчиваем, дорогие друзья мои. Я надеюсь вам этот отрезок включения понравился. И э, всем спокойной ночи.